Давайте посмотрим на нашего работника. Кто это? Может не надо? А, это Скотт? Скотт! Что все пишет? Создатель игр. Я понимаю. Да. Все пишет. Да, все пишет и пишет. Все. Говорит, надо победить сову. Ну, ну, только я не знаю, как, как ее победить, Скотт. Пойдем отсюда, Фредди. Что-то стало тоскливо. Но мы его дослушаем обязательно. Ну, понятно. Да, понятно. Это он стучит? Он пишет. Все закончилось, Диалог. Больше не могу ничего делать, Фредди. Прости, ну, я ухожу. <гас> Опять нет. Это бони, зомбный бони, да. И без лица, да. Жуткий бони, да. Мышка, мышка, шестеренка. Ой, нету пицца мышки. мы ее сзади а Мышка была похожа на пиццу, я бы ее съела. Да. А я тебе еще пиццу приготовил, держи Чика! Паучки розовенькие, кучки на ножках. Нати, Нати, Нати, кого ты поливаешь, Фредди? Там же нет никого, мы всех победили. Да просто дождик нагрянул. а, -а, -а. Дождик. Дождик какой-то, как стухлятина. Дровосеки! Ой, нам -нам -нам -нам. шарик? Это нашел музыку темные ноты. Там, темные. Был Там были А внутри были темные ноты. Да. По-моему, я не то съела. Где? Ладно, я тут. Только я не могу тут никак определиться, как я тут пройду. Интересно. Можно тут походи. Опять ходишь. Опять ходишь. Нами наблюдают. Ля -ля -ля -ля -ля. Все совсем страшно. Просто ужас! Так! Почему-то я не могу никак пройти тут! Ой! Каменные кучки! кучки. Это разве камень? Камень! Это, Пицца! Пицца тут! А нет, там были болтики, значит, железные. Это железные были. Опять! Опять идем! Так, сейчас, сейчас попробую я поменять свою команду. Так, меняем. Первый у нас. Так, Бонни. И Чика. А потом? Ты. Ты. Мы ты выбрали ты. вас. Да, выбрали. Все, пошли, пройдем Пошли. У него двойная челюсть. Маленькая и большая. Одна. Да. И вторая. идем идем. У тебя что, Фредди, шапочка есть на голове? Да, у меня О, есть шапочка. Шапочка, шапочка. А как она у тебя держится? Какая-то интересная, между ушей. Надеюсь, я найду тут путь? Глазик. Глазик. Немытый глазик. Весь немытый глазик, который живет под землей в тоннеле и который один, все, К... нет нет А кто слушал? Конфетти! Нам да, даже поаплодировали! Ура! Мы, мы, мы получили еще один ключик! А теперь выходим! Только, Чика, интересно, кого тут мне пройти интересно так? Ой, все! Ура! Пошли дальше! Не задерживаемся, Фредди? Да, не, не задерживаемся. Чайки, чайки, ветряки, водичка, темнотень, цирк. Ты что делаешь, Фредди? Я а телепортируюсь. Что это еще был? Снежок? Цирк! А -а -а. Теперь цирк. Пошли отсюда. Самолеты, самолеты, самолеты, да самолеты Пойдем да дальше, дальше, дальше. Так, я вот никак не могу открыть окацию его. Вот. Давай уже ты. Можешь пойти? Как-то. Ой, какие весельчики. Это бой, бой, бой, да? Или это все... боссы? маленькие. Кто это? Кто это? Это мальчики? Думаю, как пицца? Не на... Тоже на запчасти. Посмотри, они роботы. Они... Ой, кексики. Запчасти. Кексики, это шарики. Когда-нибудь будут? Будут когда-нибудь? Пицца. Кексики. этих сюрпризом. Одни шарики и болтики. Шарики, болтики, болтики из них. Кекс... Кексиков нет. Вот кексики. кексики О, ура, ура, ура. Нету, нету кексиков. Хоть один дайте кексик. Я проголодалась. Держика. А, -а, а, какая вкуснота. Спасибо, Фредди. Спасибо. Ты настоящий друг. Да, я друг. Так я могу купить? Нет, не могу купить. Жалко. Все-таки. Вау, кто это? Похоже на Фредди. Это кто? Двойная тень? Вот О, ты сама. Сова, сова, сова! сава. Я не У могу меня глаз Красный, рука зеленый. У меня есть ключ. Ну, что делать с этим ключом, кстати? Да, Где я вот тоже смотрю этот ключ. Ребята смотрят и думают, кто это. Кто в, в данный момент Фредбер? Я, я его не вижу. Где-то тут должен быть еще один ключ. Только не вижу, где. Так, попробую снова с этой курицей. Давайте! Давайте. Питер. Питер. Да не надо было тратить шесть штучек! Лучше я их съела, Фредди! Давай, пошли дальше! А где курица? Курица, не знаю, пропала. Не могу телепортироваться. Ну все, давай Странно. дальше иди уже. Куда? Иди. Может, что-то нажимаете? Все, телепортировался. Все нормально у тебя, Фредди. Да, а, нормально. Вот и я, вот и я, вот и я, Все, польем, все польем тучкой. Пиццей, тухлой пиццей. Еще, еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Какой стойкий попался. Давай, давай. Уничтожили. Все, результаты. Дождались! Новый Пошли Амазоник. дальше, Фредди! Вау, это а -а -а. кошмарный Фокси! Вот это мы дождались, Фредди, с тобой! А думаешь, мы его сможем победить? Сможем! Давай! считаю. Еще 9 прошло пиц! Еще! Еще десяточек! Еще! О, какие крупные пиццы кидаем! Все! О, все! Все! Все нету! Мы победили! Ура! Так, выбираем тебя. Команда хорошая. Молодцы, просто супер вы. Да. Ура, мы рады, что у нас такой, как ты, Фредди, ведет нас. Давай, командир. Да, командир. Идем дальше. Ой, кто такой? Это Фантом Бомбоя, он, он, он у меня уже есть. Ну да. Да. Только не знаю, как, вы, как это сова, такая то хитрая, а вот как пройти к тебе ты сама не знаешь, да? Так она специально закрыла путь к тебе. Я все барьеры открыл, кроме одного. Я не могу его открыть по какой-то странной причине. По какой, интересно? Я не знаю, Чика, но по-моему надо это решить. Но сначала мы пойдем в ключный мир. Ключный, жуть. И ключенный темный, и ключенный цветной. Ай, страшно. Уничтожаем их. А, ты как кошмарный Фокси. Молодец. ты молодец. За кого, за кого? Так, так, так, так. А это что, масло? Арахисовое масло? Да, арахисовое масло! Арахисовое. арахисовое масло! Арахисовое масло! Да, мы разобрали его есть! Все, залипли в нем. Да. Интересно, я могу вернуться назад? Да, могу. Вау! Ты что, Куда мне идти? Да? Сюда? Хочешь в палатку? Нет! А нет, я ушел куда-то. А куда ты хочешь? Я хочу попасть в другой. Все, снова попал туда. А кому ты сто капец кинул-то? Никого нет. Мы всех победили уже. Ты прям туда. Пью! Штук так 20! Ладно, идем назад. назад назад назад назад назад назад назад Пиццу хочу! Хочу пиццу! Кексики хочу! Ой, опять эти зайчики! Все! Все! Всех-всех-всех! Все. Всех Бер! покромсали! Да! Идем. Ты хочешь зайти, Фредди? Не боишься? Не боишься? Нет! Опять маслом пицца Сливочное масло. масло! Нет, не сливочное! Вкус. Это арахисовое! Арахисовое! Слышно. Нет, нас оглушили, нет пиццами, большими и маленькими, огонь, огонь, огонь. Ах, Ахвыж. Нати! Надь, надь, еще пиццы, еще. А может уже без пиццы обойдемся? Итак, оп, оп, оп, оп, оп, оп фокси наш. Оп. Еще его, вот все пиццы это сила. Фила, Фила, да, сила, сила сила сила сила сила сила кажется мы уже все мы все. уже все расследовали в этой локации Поэтому идем в следующую! Давай, Фредди! Давай, Чика! Пам. Пам. Пам -пам -пам. Пошли уже прыгать! Давай моих пицце и выходим! Могу купить? Нет, еще не могу, нет, то я с ней заработать. Арбузик. Это кто? Хм, не знаю. Интересно, сколько стоит тот? Другой. Кто? Бомба. Сколько стоит? Не, не еще на нее далеко. Бомбы по бомбу я пока что не могу убить. И идем. Опять вы. Да Дальше. Дальше. Давай. Куда идем? Темно. Опять нам нами кто-то следит. Очень водяной. Ой, давай быстрее. Еще, еще, еще, еще, еще, еще. Кидаем, кидаем. Команда, команда. Давайте, давайте, давайте. Пройди, Фредди, Фредди, Фредди, Фредди. Ну, ура, все. Все, да, денежки, все. Счет, все, выходим. Нет, ты это тоже не могу купить, Глазик. Глазик я тоже не могу купить. Непонятно. Купишь? Куплю. Да. Так. О, подработала, кажется, уже. Быстрей! Быстрей! Хочу купить уже Быстрей! эту штуку! Быстрей! Давайте! Бей, бей, бей, бей. Давай. Так, бью, бью! Бей, бей, бей, бей, бей. Большими, пли. Маленькими. Все, ура, мы победили! Да, ура, теперь ура! Мы очков и выходим! Да, теперь, торжественный момент, барабанная дробь, и покупаем! А теперь, все, купили, купили, купили. мы купили. Все, мы купили, ребята. Мы с Фредди купили. Да, все, давай. Так, сова. Ты куда пойдешь? Сове еще нету. Не пускай. Сове еще не могу. Зачем ты сюда заходишь? Фредди? Еще у нас денег-то нет. Мы только что их все потратили. Мы уже все купили в этой Мангл. Тангл, то есть. Все время нам что-нибудь дает. Давайте посмотрим, какие персонажи можно, можем мы можем получить. Например, кошмарного Фредди, кофеварку, вот кофеварка тут у меня у нас есть. Фредди, я схожу за пиццей! Да! И кексика! Сходи, сходи! А ты побудь пока с ребятами! Да. Итак, в данный момент пока что Чики нет, и я ей пока что приготовил сюрприз, ребята. И пишите в комментариях, какую я аниматроника могу взять. Как видите, у меня уже очень много аниматроников, очень много, и какие-то же самые сильные. Пока что у меня в этом своде только есть большой ребенок. У него мало ХП, но он сильный. Только с помощью его можно убедить Саву. Так, а теперь мы идем, идем, да, да, идем. Да-да-да, <связывая> <связывая> да-да-да-да. Так, ребята, ребята. Ребята. Мне что-то кажется или Мне кажется? Или все-таки мне надо кое-что сделать? Мне надо... подевать сюда! Вот сова охраняет вот эту палатку! Ну, интересно, что я буду потом делать? Мышка! Да-да-да, мышка! Фокси, давай! <связать> <связать> Масло небольшое! Арахивесная -а -а -а -а -а баста, еще он покидал. <связать> Коса! Кидай! Косу кидает смерть с косой. <связать> так, классно! Интересно! и весело. Как видите, тут можно пройти, но только не знаю как. Вверх идем! Идем вверх! Так, пицца. идем идем, идем, идем. К кому интересно, только идем. Мы, Хм, например, кому-то еще. Хм-м-м! Так, давайте зайца бы охлаждается! А? Я вас уничтожу! Уничтожу! Да-да-да! Укус! Еще один укус! Кофе пока нет. да да да да да да да да да да да да да да Так, счет. И-да. Что у нас тут? Ага. Ладно. Давай сюда идти. Пойду-ка я в цирк. Так, пожалуй, пойду. А, зачем я иду во вторую. В четвертую локацию! Я просто могу перейти в другую. Сейчас пойду кое-куда. Сейчас, сейчас, сейчас, В шестую. А потом выходим просто. А теперь идем вот так. Вот так, вот так. Здесь идем. Здравствуй! Здравствуй, босс! Пицца? Да! Уничтожили босса! 300 больше даже вау много пачиком все стеночки да да да да да где-то должен быть тут проход Не вижу его. У меня есть ключ. Только не знаю, куда вы потратить? Хоть все открыл. Да. Только мне остается кое-где побывать. Ну а как его пройти? Да. Ой, где-то тут выйти, да? Верно? Только не знаю, как туда пройти, а? Подскажет кто-нибудь мне или нет? Или да? М -м -м -м -м. Или все-таки не подскажет? М -м -м. Я знаю, как это сделать! Дай-ка дай угадаю. Это вот тут. Это тут? Как раз там! Есть то место, куда мне нужно идти. Теперь идем туда! Все, пошли! Ура, теперь входим. Да, да, да, да. Открываем. Хотя не знаю, зачем это было открывать тут. Что-то есть? Нету. Странно, зачем тогда я сюда шел? Странно. Очень странно. Зачем я сюда шел? Может, я уже... Открыл все? Нет, я еще не открыл. Печаль. Я это не пропала. Это не пропало. Кстати, да. ребята, пишите в комментариях, как мне открыть ту штуку. Я вроде все, ключ нашел. Открыл все локации. Но дверь не открыл. Я ключ нашел-то, нашел. Но локации сову я не открыл. Почему? Что это специальная просьба что ли? Откройся, Сим-Сим. Нет, так не пойдет. Надо другое. Ну да, сложновато. Сложновато. <звы> да, Тика будет расстроена, если узнает, что я тут не прошел еще. Уничтожил ли его все? Ах, вы же дровосеки держите. Я вас уничтожил? Да, как-то сложновато. Сложно. И для чего это была стенка? Непонятно. Привет всем, ребята, кто пришли смотреть наш стрим. Это я, Чика. Да, кажется, Чика вернулась. Да, я вернулась. Она я поп... поела пиццы и, и съела кекс... целых 10 кексиков. Да. Круто, круто. Да. И, кажется, я еще кое-что нашел. Где я? Вау, кажется, я нашел что-то. И это та самая локация, которая мне нужна. Ребята, а вы любите пиццу? Напишите в комментариях, сколько вы можете съесть пицц за раз! Например, я, Фредди, могу съесть две пиццы. Ничего себе, Фредди! Вот этот ты крут! Да. Я такой. О! Ой! Опять какие-то странные кругленькие из кругленьких грязюка, да. или что-то другое, Фредди, не понимаю. Или даже каменные. Я тоже. Да. Хм, кажется, не туда свернул. Ошибка! Сколько фонариков Да. стало больше, Фредди. Был один или два, а теперь на каждом месте по два, по два, по два, по два. Мне кажется, мы с тобой скоро приближаемся к какой-то пещере. О, кто это такие? Кто это такие? Это лава! Лава! Ребята, это, это лава! Это, Но это, нет, это золото! Нет, это золото! Золото, у них, золото. У них ру руки длиннее ног. Нет, почти что как ноги. Видишь, висят. Они похожи на больших обезьян. Вот теперь мне надо двигаться по карте, потому что по-другому мне никак не пойти. Сколько, Фредди, ты нашел уже сокровищ, пока я ела пиццу и кексики? Ты много нашел сокровищ? Да, довольно много. Довольно много. много. Кажется, да, Фредди. Я это пошёл. твой маршрут? Я кто это? Кто, враг? Враг? кто это? кто это? Кто это? Я не смогу это сейчас. Енот! Я... Я не могу. Я, это енот! Е... Я сейчас убегу, убегу. убегу. Я кажется нашел секретную концовку. Вау, Енот, ты кто такой? Ты кто? моих собратьев убил? Глаза, глаза. Вау, ты интересно. Как же у, у, него, нет, даже... Жанг, наверное. Фредди, не у него даже? У него у него даже есть прямоугольный световой луч. Он у наших эмодроников. Нет, нет, а, нет, нет, я поела мне сейчас нет, еще нет, пока не надо. Нет, я подожду. Нет, я подожду. Что? Нас победили, Фредди? О, нас победили? Нет. Ребята, мы проиграли. Ой, я бедная Чика, я Чика бедная, бедная я. Нужны вот эти матроники. Так выбираем. Ах, так. Фредди, я так расстроена. Я так расстроена. Расстроена, я так. Ах, -а -а, я теперь буду ныть. Ныть, ныть, ныть, ныть, ныть, Фредди, тебе нравится, как я плачу. Быстрейщик, команды, побеждай! Быстрее! Я побежду этого Побить? енота. Нет, мы с Топе. Все с самого начала. Что, правда? Нам опять туда надо идти. Посмотри. Потому что другого выбора нет. Я не могу открыть без этого чувака кое-что. Сама на что. И что сначала? Фредди, все сначала! Все сначала. Да, Чика, все сначала. Как же нам быть? Когда же мы ее пройдем-то? Никогда-то. Да? Никогда. Все равно мы ее пройдем, Чика. Пройдем. пройдем. Он, ты уверен? Пройдем этого ребенка. Мы пройдем. Да. Пройдем, да? Мы пройдем. Да? Мы пройдем. Пройдем, пройдем. Пройдем. Я верю в тебя, Фредди. Давай. Карта. По мини-карте нам надо... Э вот сюда. Страшно! Боюсь! Боюсь! Теперь! Ой, по-моему, ты сдвинулся вправо. На нас напали сильнее. И смотри, фонариков стало меньше. Опять тебе торовосек. Кстати, заметил, Фредди, торвосеки всегда разные. Из чего они не пойму? Вот эти какие-то странные. Да, yeah. странные. А -а, боюсь, боюсь, не могу когда-то. А это что там был кусочек чего-то? А -а. Это камень. Ты думаешь? А может там кто-то живет и просто это у него туалет? Фредди, может это его туалет? А -а. Точно это туалет, это туалет. Это по-моему выходцы из туалета. Это чудовище из туалета. Чудовище нет. Так по-моему все. Я победил. Все. Итак. Теперь, ребята, нам теперь нам надо идти сюда дальше уже мини-карта не дальше уже карта не достает обзор. Теперь нам надо только ходить. А на заметил Фредди, два фонарика появилось. Мы, по-моему, приближаемся опять к тому мы же. Да-да-да, в том тоннеле сразу два, вот два это, фонарика Это моргающая точка. Это мы. Два фонарика. Вот всегда это в этом мы. тоннеле, да, в крайнем тоннеле всегда в этом тоннеле вот в крайнем всегда моргающие два фонарика. Да-да-да. Да, Ой. да. Давай, Фредди. Ой. Ты что включил, Фредди? Давай быстрее нажми. Молодец. Так, так, так. Так, мини-карта наша. Да, молодец. Только не нажимай лишнего, а то нас повезят. Давай, давай, давай. Опять она. Да. Лава, лава, лава из золота. Давай, куда ты четыре пиццы отдал? Оставил это... бы мне на ужин. Нет, это бы подарки. Подарки? Для чудовищ? Подарки. Ты Нет, делаешь подарки пиццами? Нет, это для нас! Фред, для для нашей команды! Да? А улетели в сторону чудовищ? Как-то странно! Ты делаешь подарки, Фредди! Давай, ты двигаешься, да? Двигаешься. А ты уверен, что... Ой, один фонарик! Один фонарик! Два фонарика! Один фонарик! О! О! Это, О! это О! чип! Может, это мой сундучок? Мой сундучок сокровищ! В нем много кексиков и пицц! Стоп, а не надо, не надо. Мангл. А не нужен, да не нужен на магал. Фредди, не ходи не туда. Ты ну, что ж такое? Стоп, я, кажется, догадываюсь, что это такое. Я, кажется, очень догадываюсь. Очень. А а как? стреляете? Я там никого нет. Да. Уже по три фонарика. Фредди, ты заметил? По три фонарика, три. Опять кучка. Чувствую чудовище рядом. Туалет на туалете. Я Туалет не на понял. туалете. Как ты это думаешь, как ты думаешь, это сокровище? Может, это скидки не туалеты а сокровище? Фу, -то это обычный камень! камень. Да, психованный какой-то. Двигаемся, двигаемся. Так, где это манго-то? Вот. Да не надо тебе манго Фредди, не ходи к мангу. А, -а, а, теперь вот мне уже все понятно. Давай уже иди. Хочу, хочу, хочу, хочу дальше! Хочу! Опять а куда-то ушли в, в, в, в пустоту. А ты же ушел влево. Ты же и там был. Сейчас нас тут поймают. А если в миникарте двигаться проще? Там все видно, все проходы. Да. Да, видно. Ты понял, да это? Угу. Я понял. Ничего а себе. Все, мы их победили. Да? А, как легкотень, легкотень, легко да легкотень. Легко, легко, легко. Легкотень. Что ты считаешь, что там? Давай тратить снаряды. Выходи оттуда. Моргающая точка это мычника. Это твой чип? А -а -а -а. Психовная лава, психовная лава, психованные да? роботы были теперь психованные. С видео, как камень превращает лаву. Круто! То есть он ее охлаждает. Да, охлаждает. И и охлаждает, охлаждает. Значит это лава, лава, лава. Заморозил, заморозил. Да, он стал просто камнем. Это привидение не поработало. Да, а может быть привидение из воды? Или оно ледяное? Да, главное, не сбейся, Фредди, с пути. Не сбейся с пути. А то мы с тобой болтаем, а ты собьешься с пути. Ты не сбейся с пути. Ребята, не могу, ты? становится а, все непросто. Сюда надо мне. Вот теперь уже поеду. Так, давай, двигайся, двигайся, двигайся. Не туда, а вот сюда. Так... А! Бредди! Опять они. Они то из лавы, то из камня. И непонятно из чего. Бред напрягается. Из чего вы. они сделаны? Как вы думаете? Карте мы уже прошли, теперь мы будем двигаться прямо. Так, так. И он проходит, проходит, проходит. Что, у тебя рот открыт. А, -а, -а, -а я ты тоже боишься. Боюсь, а -а -а, я боюсь, нет, я не боюсь, я боюсь. Тебе защелчу. Я боюсь. Я боюсь. Я, а -а -а, я боюсь. И кажется, догадываюсь, как мне к этой манге пройти и что у нее продается. О, у тебя доски над головой. Сейчас свалится на голову. Вот ты под досками идешь. Пошли уже быстрей! Куда-нибудь! Так, что-то я до конца не поняла. А где тогда я был? Был, был, был, был, был? Не знаю, Фредди, вспоминай! Так, так, так. А, вот ты где! А вот туда мне? Да, легко! Сюда. Идем, Фредди. Фредди, спасай нас, выходи. Так, опять они, давай их! Холоди! Холоди! Они будут быть. Давай, ложу их. Вложу, их вложу уже. Охлаждай! Охлаждаю, охлаждаю! Все! О, не вовремя прилетел! Мы уже с ним расправились! А? Мимо пролетели! Так, куда ты идешь? Там прямо вверх надо вверх, вверх, вниз. Вот потом, потом, потом вот сюда, вот сюда, вот сюда. Има! И что у тебя Да, я угадал. Это вот у это тебя продается. Не хватает, Фредди! У тебя не хватает еще 600! Не хватает! Что это такое? Что? Не знаю! А что ты хочешь? Хочу поменять. На что? Что ты делаешь? Вот знаю, это. бумеранг, по-моему. Я не догадываюсь, ребята, что это дело. Ребята, не знаю, что наверное, это такое с... зеленое и крутится? Не знаю, не знаю, что это такое, но по-моему это сильное. Вот это вот, что такое? Да, вот это, вот это. Вот это вот. Ребята, да. что такое? Это похоже на монетку. Это урон Ой, 5, это, это урон 20. 20. Ой, да, Фантом он Фредди. Он... Фредди. Точно, это Фантом Фредди, ребята. А теперь живу, уходим отсюда. Ну и что ты делаешь? Не знаю. Просто летает и все. <звук> я? Нет, вот этот. Это не вот, я этот. вот эта монетка, я монетка, умею, монетка, монетка. <звук> монетка, вот эта летает. А да нет, я, я не про себя, чай, а я про этого дрона. А -а -а -а -а. Вот что он делает, вот летает что ли просто? Тогда зачем я его покупал я и трачу столько денег? Не знаю. Я же, ц... Я же их зарабатывал своим образом! Убивал боссов разных! А теперь все потеряно. Пропало, одним словом. Так, идем. А это... мамон там, там кто-то был. Ты заметил? Ты так, это клон, мы такое, мы так заметил, заметил. Так, привидение. О, заморозим, заморозим, да, выйдите. Остановился он. А, да, да, да, он Да-да-да. Команда. команда, команда, команда, команда. Команда. Идем, идем, идем. Опять, они. Каменные монстры. Держите. Нати, все. Заморозили. Заморозить и пиццами и все. Им конец. Все, ура, мы победители, мы победители, мы А, я знаю, что это такое. Это штука. Она, то есть 20 раз у меня больше монет дается. В два раза больше. Двадцать раз. 20 раз у увеличивает количество монет! Да, это не атакует ничего! Оно просто увеличивает 20. в 20 раз количество моих монет! Это то зеленое с ножками? Да-да-да-да! Да. где 20 нарисовано то есть в 5, Если нарисовано, то в 5 раз увеличивает? А 20, 20 это 20? о да, куда то круто, Енот ребята. опять ты! Опять ты енот! Опять а мы чем тогда его победили? Его не заморозить! Он У него даже этот... хп нету! У него хп нету! У а а нет. по хп не показывается! Ой, давай, давай, давай, давай, давай. А то мы не возьмем. Шпинца не взяли. Может, ревением? А Я как? знаю, как его как? победить одним старым а кто это способом. Вообще? У него хвост даже есть, как у бобра. Это бобер? Бобер это. Это бобер? бобер? Ребята, это бобер. Ребята, это бобер. Металлический. Только его невозможно победить. А ноги у него не шевелятся, только руки, и хвост и голова и глаза. А глаза у него вращаются. как красные, страшные глаза. Мы на него всю пиццу тратим Ничего на ужин не останется, Чики. Фредди, Фредди, победи его чем-нибудь. Лучом, лучом. Потому а что он музыку не может слушать. Бобер любит музыку или нет? Моя музыка, музыкой по ушам, музыкой. А, типа, он ненавидит музыку. У него эти ушные. Эти. Чопики! В ушах чобики! Он, типа, он музыку не слышит! Он, он из-за музыки перестает слышать. А -а -а -а -а. Мы хорошо идем, не берет его ничего. как отсюда сбежать? Блин, у меня уже его подвинуть, подвинуть, задвинуть, за уголок его туда поставить, и пусть он там себе стоит. Можно так? Нет? Не знаю, Чика. Лучше, пожалуй, я... А может они как-то сбежать может, он с, с этого боя? рука все время поднята одна, он может как-будто просит, может дать ему что-нибудь и пусть уходит? Нет, давайте... Я Я сейчас не хочу ничего делать просто так-то, просто я не... Я хочу, чтобы пока что он наших братьев убил, я поменял этих штук, потому что не могу в поменять. Ой, нас он нас оглушил! О, если хорошо он идет. Дай ему пиццу! Мне не жалко уже, пусть только уходит. Отдай, отдай, отдай! Когда Дайте, отдай. мы погибнем, он уходит. Не, не хочу погибнуть, он уже один раз нам игру закончил. Давай его чем-нибудь. Давай, давай, давай, давай! Урон ему можно чем-то нанести? Не вот, только я сейчас я кое-что сделаю, ну, поменяю, а потом уже... А -а -а -а, да не страшно, Мы проиграли, сейчас. мы ребята проиграли. Конец игры. Эх, опять он нас всех победил. А, блин, Эх, ты... Бедная, бедная Чика. <звучит> а бедная Чика. Так. Эй! так, так, так, и вот так. Так, так. Сейчас будем, сейчас будем. Все, сделал команду, я Он сделал тоже команду. Плачет, как и я, плачущий ребенок. Надеюсь, я не начну все заново. О, нет, только не это. Что, опять все заново? Ну, на этот раз я возьму глазики. Все заново? Заново? Это возьму. Пожалуй, не буду брать, потому что оно мне место мешает. Место мешает, да. Возьму вот это. Хилку я возьму обязательно. И вот этого. Вот она. А теперь поехали. Ребята, хотя не пожалуй, нет. Да, это возьму тоже, хилку тоже не забуду. Все, теперь а идет. Это опять какое-то... Это как будто, знаешь, модель. Модель. Компьютерная модель, Фредди. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Фредди, Фредди, да, такая программная модель. Поехал, поехал, поехал. А там что-то светит? Что там светит все время справа, вверху? Не знаю, сон, солнце это. Солнце, похоже, солнце. Луна. Все! Мы, мышей, научились побеждать с одного раза. Раз и нет четырех мышей. Раз и нет да. четырех да, мышей. Да, да, да, да. Вот победить бы этого бобра. Но своими противобоссами. То есть, они в их лазерами поляются То есть, их лазерами. Расщепляют. Мы точно побежи, победим чикам, точно. Я тебе отвечаю. Мы их победим. Легко. Ой, кажется, не туда завернул. Ну ничего, сейчас на, назад пойдем. Ничего, ничего, ничего. Когда ты в карте и ходишь, у тебя уменьшается шанс, что на тебя кто-то нападет. Почему не хочу? Потому что не хочу сражаться. Не хочу сражаться. Что? Ты что делаешь, Фредди? Ты куда идешь? Так, а иду я. Иду я к бобру. в какую дулю? К, к бобру. Или в дулю? Что ты сказал, Фредди? К иду. К бобру идешь? Ты к бобру идешь? Ты к бобру идешь? Я боюсь. Я не пойду с тобой. Я боюсь. Ха! Получай замороз! В заморозке не, не так хорошо, да? Танцуйте, скоро не будет танцевать. Хуже, плохие, плохиши. Ты все-таки к бобру? Ты к бобрищу идешь? Идешь, да? Да, иду. Ну что, мне идти с тобой, Фредди? Сейчас только ты не пугайся. пугаюсь. Вот тут этот бобер сидит. Он что-нибудь что-то охраняет. Я пойду в какую-то бездну какую-то, в черноту пойду я. И он что-то охраняет. Если что ты меня спасешь. Вот, видишь? Этот расплавим. Давай расплавим. Они уже пламенный, уже металлический. Давай расплавим металл, металл. Распилим его, распилим, расплавим. По-моему, мы у него, не похоже, у него какие-то части отваливаются уже. Нет, нет, надо расплавить его лазером, лазером. Лазером уже да. у нас да. работают Надо на него направить. А они почему-то по ногам. А надо на голову, на голову, на голову. Сейчас будет давай давай Но... выше выше О, ты попал ты мимо потому что плавишь ты мимо плавишь Фредди! выше бери выше бери выше бери подарки вот сюда. так так так так так выше выше еще еще ну куда ты куда ну куда же он ребята ну не там он плавит еще еще еще вот пицца не взять! еще еще выше еще бери еще. Вот, видишь, плавишь, плавишь, плавишь. Выше, на голову, на голову. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай быстрее, Фредди. Фредди, Фредди плавь. На голову, на голову, на голову. На голову быстрее. Давай, давай, давай, давай. Нет, куда на ноги? Ну куда же ты, ну Фредди? Ну давай же. Вот выше, выше, выше! Метал плавится, плавится, плавится, плавится, плавится! О, потемнело, потемнело, да, потемнело! Да, да, давай, да, давай да. еще! Вон стрелка пуль! Выше! Еще! Фу! Из него что-то лезет! Фу, ребята, из него блевотина, по-моему лезет, лезет блювотина по-моему! По да, да, да. Фу, фу, фу! Неказки, что такое? Я не знаю, что это такое? Я не знаю! А, -а, -а что это такое? А может это лимонад у них такой здесь в подземелье? Может это а, машина-автомат? Лимонада? А, не знаю, гадость какая-то! Фу, Но, я, фу, фу, фу. что-то лезет! Смотри, смотри, скоро, смотри, скоро смотри! Побейти, смотри. Выше, выше бери, выше! Голове, голове, скоро голове, побейти, голове, голове! О, на горло, на горло! Выше, еще, еще, еще, еще! еще! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай быстрей, еще! Фу, давайте, уже больше. Вообще, вообще, вообще, вообще. Вообще, вообще, вообще, вообще. Вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, Два луча на выше, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, или вообще, вообще, вообще, вообще, победит? победит, Эх, Фредди, Фредди, проиграла наша команда! По-моему, у него жизни бесконечная. Да, вот это мы попали, ребята. Или надо кого-то победить раньше того времени? Ребята, пишите в комментариях, как этого надо победить? Мы... Бобра, да? Бобра, бобра, бобра! Как бобра победить? Да! Как победить бобра? Ой, опять этот Бонни, без лица и руки. Да, сломанный Бонни. Кстати, я так не могу. Как открыть ту сову? Вот. Вот так вот же, как этого бобра. Сова, да. Как вот вы бобра. Как ну, Я ее побежу, но только не могу ее а, открыть. Мне заграждает. Тортик. Тортик. Мне уже от них тошнит. Хоть я так люблю сладости, но так. И мне уже тошнит от этого тортика с двумя клубничками. А пицца? А, давай мне пиццу, мне полегче станет. Дай мне Фредди пиццу. Да? Держи, а, держи. Спасибо. <с manifestant> О, даже стало совсем хорошо. А то я уже начала расстраивать Тухлый тортик... Тухлый! Он стал замороженный! Вот ты его заморозил! Что Волнение. можно тортик заморозить? Тортик, ребята, можно заморозить! Фу, я не люблю замороженные тортики! Я люблю свеженькие! Так, пока что мы пок пока дрались с этим боссом, я поменял команду. Мы снова поставим, как она была. Команда, да. Как она была. Как она была? Да-да-да-да Солнце и, и, и... Вот вот ключ. И не знаю, вот как туда попасть. А ты куда, Фрейд, идешь? Твой план в чем заключается? План? План? Или ты боишься его рассказывать? Пока что мой план заключается в том? В чем-то? Вот. Ну, Чего, сейчас это? я тебе расскажу. И вот, потому что вот я не могу открыть вот эту штуку, как она меня напрягает она, и как ее открыть? Я вроде все прочекал, все прочекал, да, все прочекал я. Прочекал? Так, да, прочекал, прочекал. Пока что поймал по рыбу, рыбу, потому что не знаю, что дальше делать. Нет, пока, пока не будем ловить рыбу. <связывая> Фиолетовый <связывая> парень. Фиолетовый парень? Да. Чей он, он и ходит в магазин или что-то? Ходит в магазин? Да. А что он там ищет? Ну, разное ищет. Еду? Еду. Магазин ходит для чего? Еду или одежду? Что он там ищет? Ну, разное. А Мария нет. Что делает Марионетка? Марионетка, она, она добрая, очень добрая. Она летает? Летает. Так, теперь пока что, если мне не хватает денег, пока да что, какой что веселый бой. А, рыбки, рыбки, рыбки. Ой, опять бандусом рыбки. Ты хочешь рыбку отравить? Или ее так поймать можно? А зачем тебе манго? А, ты куда свалила? Не знаю. -то Ой, опять цветочки, цветочки. Да что, все начал сначала. Вроде ты начал сначала. Нет. Просто Ой, я боже. смотрю тут. Куда идти? Счета. Да. Да, да, да, да, Куда идти? Потому я больше не вижу других путей тут. Пока что наведаю этого чувака того. Может, он мне что-нибудь расскажет. Эй, ты! Ты опять к скотту пошел. Ск Эй, ты, Скот Кофтон! создать из всех фнафских игр. Расскажи мне что-нибудь. Ну, что-то мне... Просто tenían... я эти расскажу... Сейчас я говорю, что кто что он говорит. Ну да, просто я создал того аематроника... Которого ты не Енот, можешь, не пройти. Енот. Енота, Бобра! Да, Фредди, я, конечно же, тебе помогу. Но только э, ты... Я тут работаю, вот, ну, знаешь что, надо победить сову, а потом я, мне меня проект сейчас тут, я работаю на кое-чем. Если хочешь победить бобра, тогда я, я тебе не могу помочь. Победи сову. Ну что? Он нам сказал задание победи, победить сову. Давай, давай, побеждай сову, Фредди! Не мешает барьер, я бы с радостью победил. Как ага. его убрать этот барьер? Надо нажать на кнопку. А какую кнопку нажми уже ее. Чика, я не знаю. Я пока что не знаю, на какую кнопку надо нажать. Ну а то, что знаю, что я очень близко к ответу. Ну, пока что а мы сейчас кноп... мы сейчас продвинулись. И у нас появились новые аниматроники. Фокси, например, кошмарный. И у нас с сегодня у нас была в гостях Чика, да? Да-да-да. Да. Завтра она тоже придет. Я... Да. Да. Завтра да. она тоже придет. И да, завтра да, мы да. будем делать да. стрим, Да, мы придем, вместе, мы придем вместе, ребята. Да-да-да. Итак, это был третий стрим на сегодня. Мы продвинулись, нашли вот такой ключик. Ключик. Всем пока! До скорых встреч! Всем пока! Ребята, всем пока! пока. Ребята. От Фредди Чики всем да. пока. пока! До новых встреч! И всем, и всем кексики и пиццу! Да, кексики и пицца, и пицца. это сила! Да-да-да!